Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Диана Делан и онлайн-школа английского языка ILS. И сегодня мы узнаем историю успеха русской певицы, композитора, автора исполнителя таких любимых многих песен, как «Хмель и солод», «Жили-были», «Счастье», лауреат премии «Золотой кромофон» и шансон года певица Юта. Я задавала себе вопросы, страдаю ли я. Люди, которые что-то делают регулярно, достигают гораздо больше результатов. То вот эта конкуренция, эта уверенность в себе еще в большей степени гасит. И в этом, конечно, есть огромный плюс. Я задумалась. Привет! Привет. Всем, привет! всем привет! Хочу сразу сказать, что Юту я знаю уже, наверное, больше десяти лет. Больше. Больше десяти да. лет. И мы вместе учились в музыкальном училище Гнесиных. И в то время все исполнители хотели петь на английском языке. И мы тогда... Ну, в основном все, кто учился в Нестском училище, хотели петь как Уитни Хьюстон, как Селин Дион. В интернете нельзя было найти э, тексты песен, и мы переводили. Но Юта пошла совершенно другим путем, и давайте узнаем. Что именно делала Юта, когда все пили песни Силиндион и Вони Юта? А ты помнишь, как я нашла с перчая Махалей Джексон? И она же там как-то очень специфически коверкала слова. То есть там был не чистый английский язык, а такой специальный, какой-то сленговый английский язык. И мне своим там смешным вообще уровнем английского языка было совершенно невозможно понять что она делает. Помнишь, я принесла тебе эту песню, и мы пытались как-то совместно расшифровать, что же там происходит. До каких-то, высот мы дошли, но тем не менее все это делалось достаточно интуитивно, на энтузиазме, скажем так. Конечно, есть в этом определенное зерно, почему вокалисты, эстрадные вокалисты, джазовые вокалисты изначально учатся петь на английском языке. Язык проще поется, он а, более плавный, он а, более м, приятный для восприятия. Совершенно по-другому укладывается ритм в фразировку, это все понятно. Но масса исполнителей сталкивается с тем, что ты можешь прекрасно петь на английском языке. И как только ты начинаешь работать над русским произведением, опа, и не получается. Не получается. Но, насколько я помню, ты же на английском много и не пела. Ты... Я что-то пыталась, но как-то изначально сразу хотелось знаешь, в родной своей культуре сделать что-то весомое и убедительное. да поля. Да поля на плющихе в небо. Помню я, помнишь ты, как весною цвели сады. А ты не жалеешь, что, например, вот те часы, дни, годы, которые ты потратил на репетиции, на там, гастроли, на поездки, можно было использовать как-то по-другому? Если да, то как? Не, не жалею вообще, потому что это большое удовольствие. То есть, представляешь, я занимаюсь своим делом, мне за это еще деньги платят. Класс. И я еще могу и по стране ездить, и общаться с прекрасным... с огромным количеством прекрасных людей. это кайф. А, ну вот, когда я была совсем маленькой девочкой, да, все вокруг меня гуляли с мальчиками, там, тусовки какие-то, что то как-то у них происходило, да. У меня не происходило ничего. У меня было фортепиано, у меня был папа, значит, который говорил, э -э -э". И... Я задавала себе вопрос, а страдаю ли я. Ну, как бы внешне, вроде как, чуть-чуть страдала, но на самом деле нет, это, конечно. Это да, кайф. Mm -hmm. mm -hmm. Что нужно, например, молодому исполнителю, как ты считаешь, будь mm -hmm. то качество, будь то какие-то инструменты, вот сейчас уже с своего опыта, если он действительно хочет пойти вот в мир, да, вот мир, не в Россию даже, а вот выше, он стремится выше. Что ему нужно знать, уметь, быть готовым? Ну, для начала ему нужно очень хорошо знать свое тело, потому что, так или иначе, мы э, поем и говорим телом, mm -hmm. не только верхней частью, да, там работает все. Э, нужно э, чувствовать себя. Чувствовать, как это работает, да? уметь контролировать себя. Потому что а, очень многие, когда попадают на большую публику, у них, простите, возникает спазм, и они не могут ни петь, ни говорить. Это физиология. Нужно уметь с этим справляться. Поэтому а, профессионализм, он а, даже не в том, чтобы... А, как, как это объяснить? А, много заниматься и раз, прекрасно понимать, а, как устроена музыка, теория и прочее, прочее. Профессионализм это когда ты умеешь владеть собой в экстремальной ситуации. А выход на сцену это своего рода поначалу экстремальная ситуация. Mm -hmm. Ты должен уметь расслабляться, ты должен уметь, а ты должен знать, как работает твое тело. Это раз. Причем я говорю сейчас не в порядке возрастания убывания, а просто вот тезисно, да? Mm -hmm. а, второе. Ты должен... Не то чтобы верить, а ты должен просто знать, что это твое место. Ты занимаешься своим делом, и ты делаешь это потому, что тебе это нравится, а не потому, что ты хочешь, чтобы вот татьяна маша сказала, что о, она крутая для себя. Соседка. Да, маша. Третье. Ты должен много работать. Много работать, потому что, когда ты выходишь на сцену, это праздник, это легкость, это замечательно, это прекрасно, это прям удовольствие. Но чтобы достичь этого удовольствия, нужно каждый день ходить и заниматься вокалом, композицией, гармонией, там, чем угодно, да, все, что тебя, так сказать, толкает туда. А... Конечно же, сейчас любой молодой исполнитель, я вот убеждена в этом, обязан разбираться в основах аранжировки, композиции, сочинения, потому что это тоже часть профессии. Каждый молодой исполнитель обязан э -э, хотя бы немножко знать, что такое шоумен и что такое человек, который привлекает к себе внимание. То есть да, он должен э -э, владеть э -э, зачатками актерского мастерства, дальше все пойдет, но ты хотя бы выяснишь, что это такое, как это работает. Mm -hmm. То есть тут прям много-много всего. Но самое главное, вот самые главные два тезиса – это знать, как работает тело и работать э -э, своей душой. Понятно. То есть для тела нам нужно как минимум ходить в спортзал. Ну тут, понимаешь, как... Слушай, я ходила в этот спортзал, я долгое время не занималась вообще ничем, потому что мне казалось, что ну, нет не надо, мне и так все нормально. Угу. А потом было два года очень упорной работы в зале. Потом я посчитала количество часов, которые я трачу на тренера, на дорогу, на тренировку и прочее-прочее. и понимаю, что для меня это непозволительная роскошь. Ну, 4 часа грохоть в день – это mm -hmm. прям никак. И я стала заниматься дома, сама, на коврике каждый день. И это приносит гораздо лучшие результаты, чем качалка. Вот ключевое есть, слово ⁇ каждый день ⁇ Ключевое да? слово ⁇ это регулярность. Во всем. Во всем, да. Во всем. То есть хорошо, пусть не каждый день, но хотя бы через день. Это же статистика. Люди, которые что-то делают регулярно, достигают гораздо больше результатов, чем те, которые тратят много времени, но занимаются нерегулярно. Насколько я знаю, у тебя уроки рассчитаны на каждый день? Да. И вот это, конечно, это правильно, это круто. И я э, думаю, что мои трое детей обязательно к тебе придут. Потому что, смотри, я наблюдаю э, за процессом, как они изучают язык в школе. Я не вижу, чтобы у них что-то откладывалось. То есть, безусловно, свою программу они выполняют, свои оценки они получают, свою домашку они пишут. Да, но как только мы сталкиваемся с реальным, живым английским языком в жизни, мы все, четверо, беспомощны. Поэтому, вероятно, время диктует какие-то новые способы изучения языка. Их сейчас много, и надо идти в ногу со временем. Ну, вот вы сейчас ездили как раз отдыхать в Болгарию же, да? Там, на английском. Да, Там, конечно, англоязычных представителей очень мало. Вот уже да, да, очень мало в основном. Там изредка попадаются ирландцы. Но с ними не поговоришь, потому что они в космосе в отрыве. У них бассейн, пиво, им там очень хорошо. Mm -hmm. а, но тут был прецедент. Я, значит, оказалась в центре города, и мне стало в лень ловить такси. Я думаю, дай-ка я прогуляюсь. Иду, остановка. У остановки стоит молодой человек и спрашивает меня на чистейшем английском. «Простите, я потерялся. Как мне добраться до вот этого пункта?» Я говорю, «Дорогой мой, этот пункт, то, куда еду я. Поехали вместе». И я получила за час колоссальный тренинг по английскому языку. Я а, понимала все. Но сказать. Mm. С этим сталкиваются многие. Да. Это правда. Сказать, ты начинаешь просто вот что-то там конструировать, и ты забываешь все слова, которые ты когда-то изучал. Это же, как на сцену, правильно? Ты должен а, тренироваться заранее, чтобы выйти на сцену. Конечно. Ты чувствуешь себя свободно. Здесь то же самое. Да. Здесь как да. сцена. Тот же стресс. Было такое ощущение, вот, фактически, вот ощущение, да, вот, как кстати, Было ощущение семье. жуткой зажатости. Вот он сейчас обязательно проверит все правила, которые я знаю, и обратит внимание на все времена, которые я использую неправильно, да, конечно. Да, да, да, да. И а яй -я, я не доехиваю, что это дело не так. Это касается да, абсолютно... Ну, это то, что в школе у нас забивают. Вот ты там сделал ошибку, получил там свою четверку, да. сделал две ошибки, получил тройку. И вот не дай бог ты сделаешь ошибку, тогда тебя накажут, и ты получишь плохую оценку. Правильно? Они Убивают в школе и вот дома ругают. Еще да, дома что меня в какой-то степени поразило: дети сейчас вообще другие, у них другие пожелания, у них другие мечты. А нынешние дети они воспитываются и растут все равно в той же самой системе образования, в которой росли мы. Это своего рода среда скрыто подчеркнутой конкуренции. То есть, если Машенька получила пятерку, и Вася получил пятерку, а ты получил четверку с минусом, ты какой-то не такой. И тебе это тщательно подчеркивают все, что ты должен стремиться туда-туда, ты должен быть лучше, ты должен стремиться к этой пятерке. А люди со здоровой психикой, в общем-то, относительно спокойно к этому относятся. Но если у ребенка где-то не хватает уверенности в себе, mm -hmm. то вот эта конкуренция, эту уверенность в себе еще в большей степени гасит. И а, в чем большой плюс а, твоей онлайн-школы? В том, что эта конкуренция присутствует, на очень здоровой форме. То есть дети вживую не соприкасаются друг с другом, они понимают, что есть результат, которого можно достигнуть собственным трудом, но никто не тычет им в лицо, что «а вот Машенька лучше». Не смеется. И не смеется. Да. да. Очень важно. И не смеется. И э, в этом, конечно, есть огромный плюс. Я задумалась. Когда мы работаем с детьми, да так или иначе, это такая колоссальнейшая ответственность за каждое, mm -hmm. за каждое вообще движение. За каждую судьбу. Да, за каждую судьбу. А, насколько я знаю, у тебя дети бегут. Да? Бегут. Вот, ты понимаешь, как это круто? Yeah. Детей не обманывают. Мне очень приятно, да. Детей обмануть невозможно. Они кожей чувствуют вообще, что происходит. Поэтому, молодец. Круто. Кстати. Yeah, yeah. Дорогие мои, английский язык это интересно. Это полезно. Это очень сильно развивает ваш головной мозг и головной мозг ваших детей. А Диана прекрасный профессионал своего дела. Я никого не агитирую, никого ни к чему не принуждаю. Я говорю о себе. Мои дети будут заниматься вместе с Дианой и буду заниматься я. Вам стоит просто попробовать, вы ничего не теряете. Ваша Юта. Как сделать английский любимым занятием вашего ребенка, начать говорить, получать пятерки с плюсом в школе, узнайте на моем бесплатном онлайн-мастер-классе для родителей. Подробности под этим видео. ILS. Your